Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наши уроки турецкого языка. Сегодня с вами начинаем наш первый урок Беринджи Дерс Рада вас всех приветствовать на нашем уроке. Надеюсь, начнем с вами в темпе, плодотворно мы учим турецкий язык. Тама, tamam. начнем первый урок. Нас, так как это самое первое, нам нужно с вами научиться познакомиться на турецком языке. Да? В чужой стране, что мы сейчас делаем, знакомимся. Поэтому наш первый урок посвящен знакомству. Танышма диалог лары. Танышма это знакомство. Диалог, я думаю, вы догадываетесь диалог, да? Диалоги по знакомству. Танышма диалог лары. Итак, начнем диалог на «вы». Да? «Сис» – это «вы». То есть у нас будет официальный и неофициальный диалог. То есть как и на русском языке. Да? Или мы к человеку на «вы», или к человеку на «ты». Но в Турции, конечно же, вначале могут еще на «ты», на «вы». Да? А потом через время сразу часто переходят уже на «ты», чтобы вы не удивлялись. Там как бы на «вы» долго не задерживаются. Если они какие-то официальные, конечно, мероприятия, да? то часто переходят на «ты». И могут об этом даже не спросить. Можно они на «ты», на «вы». Могут сразу даже только познакомились уже на «ты». Да? Чтобы в этом они удивлялись. Это говорит о дружелюбии народа, чем невоспитанности. Да? Итак, «танышма» – знакомство, диалог на «вы». «Сись» – читаю и разбираем. «Мераба». «Мераба» – это самое распространенное, распространенное слово для приветствия. Оно и официальное, и неофициальное, так как «здравствуй», «здравствуйте», да, могут произносить и как «мерхаба» и «мераба». Но чаще всего вы услышите «мераба», «х» очень быстро произносится или вообще выпадает. «Мераба» и на «мераба» отвечаем тоже «мераба». «Здравствуйте», «здравствуйте». «Беним Адым Ахмед». «Беним Адым» – мое имя Ахмед, да, «беним Адым Ахмед». Сизин один из не. Сизин один из не. Ваше имя что? Дословно переводится ваше имя что. То есть как вас зовут? Беним адым лали. Мое имя лали. МЕМНУН олдум лали ханым. олдум. Дословно переводится я стал довольным. Но это соответствует я рад. Госпожа лали лали ханым. Мэмнун олдум лали Отвечаем. Бенде, мемнун олдум, Ахмед бей. Бенде, беня, бенде, я тоже. Мемнун олдум, я тоже рада. Ахмед бей, господин Ахмед. Насылсыныз, насылсыныз. Как вы, дословно да, как вы, то есть как у вас дела, да? Насылсыныз, как у вас дела? Насылсыныз лали, ганым, как у вас дела, госпожа лали. И им, тежей күнлэр. Сиз насылсыныз. Я хорошо, спасибо. И им, ии Хорошо, им, что это я хорошо. Это мы с вами будем на будущих уроках. И им я хорошо. Тысякюрдар, спасибо. Сиз насылсыныз. Сиз вы, да? Сиз насылсынныз вы как? Бенде иим, тишекюредерим. Я тоже хорошо. Спасибо. Бенде я тоже, да? Бенде сверху у нас уже была. Бенде мемнун олдум. Я тоже рада. А теперь «бен де им». «Я тоже хорошо». «Тешекюридерим». «Спасибо». Далее, следующий вопрос. Нерелисиниз. Нерели «Нерелесиниз». «Кто вы по национальности?» «С какой вы местности?» «Нерелесиниз». «Тюркюм». «Сыз нерелесиниз». «Я турок». «Вы откуда?» да? «Вы кто по национальности?» «Бен тюркюм». «Я тоже турок или я тоже турчанка?» да? Тут «Мужчина женщина с поэтому я тоже турчанка, получается». Ben de Türk'üm. Tamam mı? Tamam. Şimdi aynı diyalog. Tanışma ama sen. Şimdi тот же самый diyalog, но уже diyalog у нас будет на ты. Разберем этот diyalog, потом посмотрим nektere отвечer, nektere слова. Опять же, merhaba, merhaba, здравствуй, здравствуй. Benim adım Ahmet, моё ime Ahmet. Сенин адэнне, да, уже семин. Твое имя что? Сенин адынне. Как тебя зовут? Сенин аденне. Беним адым лали. Беним адым. Мое имя. Беним адым лали. Мое имя лали. Или меня зовут Лали». Мемнун Олдум лали. Мемнун олдум лали. Я рад. Или приятно знакомиться. Лали. Бенде мемнун олдум Ахмед. Ben de ya da o jarada da ben de memnun oldum Ahmet. Nasılsın Lale? Nasılsın da nasılsın? Kalktı Lale. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ya, хорошо, спасибо. teşekkürler, спасибо. Sen nasılsın? Tıkak, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Бенде, я тоже. Бенде и им. Ты же Я тоже хорошо, спасибо. Нерелисин, нерелисин. В первом диалоге у нас была как э, кто вы по национальности. А теперь нерелисин, кто ты по национальности. Из какой-то местности. Нерелисин. Тюркюм. Сен-нерелисин. Тюркюм. Я турок. Сен-нерелисин. Ты откуда? Бен тюркюм. Я тоже турчанка. Бен Я тоже турчанка. Та tamam. маме? Tamam. Давайте с вами обратим на некоторые слова внимание. Мераба. Мы с вами сказали, что это приветствие. Можно использовать и при официальной форме, и при неофициальной форме. Да? То есть при официальной и неофициальной. Это и здравствуй, и привет, и здравствуйте. Далее. Бен. Бен. Корень слова Бен. Это я. Бен. А беним это мой, моя, мое рода в турецком языке нет. Но ведь этих придержательного местоимений мы с вами поговорим еще потом. Но если сейчас запоминать, будет отлично, так как вам диалог можно учить наизусть, да? Бен, чтобы вы понимали более э, сознательно, бен это я, беним мой, мое и так далее. Сен это ты, сенин, твое. Потому мы сказали беним адым мое имя, сенин адым. Твое имя. Сиз это вы. Сизин ваш, ваш, ваша, ваша, да. Сизин Адынез ваше имя было. Само слово АД – это имя, да. А окончание Адым это мое имя. Адын твое имя. Адынез это все мы с вами выучим. Это уже окончание. А корень слова АД – это имя или название Ады. Не, не это что? На турецком языке я вам уже дословно переводила да, твое имя, что мы спрашивали не что? Итак, если вы говорите, хотите назвать свое имя, вы говорите Беним адым мое имя и называете свое имя. Беним адым Лали», Беним Адым Максим, Беним Адым Анна, Беним Адым Владимир. Да, вот вы так Беним Адым и свое имя называете. Но можете слово беним не говорить. Можете просто говорить адым лали, адым лали мое имя лали, так как им окончание, которое указывает, что вы уже говорите о своем имени. Да? Если спрашиваете на ты, да, Синин Адын, твое имя «Сенин адын не твое имя что? То есть как тебя зовут? Сенин адын не. Сизин адынис. Сизин адыныс – это уже на «вы». Как? Ваше имя? Сизин адыныс. Далее. ИИ – само слово, корень слова ИИ – это хорошо. Насыл как? Какой? Давайте посмотрим, как мы встречали в диалогах. Там, где у нас диалог на «ты», мы спросили «насыл сын» или «насыл сыныс». Значит, корень слова – это «насыл как?», а «сын» указывает, что я обращаю человеку на «ты». Как ты? Можно сказать насыл сын". Можно просто насыл сын". Как ты? Да? Ответ ИИМ ИИ это хорошо Корень слова, да, хорошо, хороший Наречие прилагательное в турецком одинаковое То есть хорошо и хороший Одинаково звучит ИИ А им указывает, что то я хорошо и им, ИИМ, им, я хорошо Но вы не пугайтесь Это все нам предстоит учить в будущем Эти окончания, а так можете потихонечку запомнить И тогда вам будет легче там, где у нас диалог на «вы», мы сказали «насыл сыныз». «Насыл» – корень «сыныз». Что это на «вы»? «Насыл сыныз», как «вы». «Насыл сыныз» или «сиз» – «насыл сыныз», или просто «насыл сыныз», как «вы». Ответ такой же «и им», «я хорошо». Часто спрашивают разницу про слова тише кюлер или тише «тишекюлерим», чем отличаются официально, неофициально, на «ты» или на «вы». Одинаковые, это синонимы. Вы можете и на «ты», и на «вы» сказать «тешекюр, спасибо, или «тешекюр, тоже спасибо. Просто «тешекюр, лэр», как бы вы указываете, что много. Мы с вами очень множественное число, «лер» указывает как бы много, вам спасибо. Ну, соответствует большое спасибо, да? «Тешекюр, то тоже самое, спасибо. Поэтому разницы нету. Можно на «ты», на «вы». Далее нерелисин и «нерелесинизм» мы с вами встречали. Нерелисин Корень слова Нерели. С какой местности? Кто по национальности? Син. Опять, помните, насосл сын, как ты, а теперь Нерели Син. С какой ты местности? Кто ты по национальности? Там было у нас насосл сынес, как вы, а теперь Нерели кто вы по национальности? С какой вы местности? Ответ: «тюркюм» – «тюркюм» турок, я турок. Да? Это все тоже мы с вами в будущем разберем. Также у нас в диалоге встречались такие слова, как ханым и бей. Наверняка вы слышали ханым и бей. В Турции у нас нету отчеств, да? А если вы с человеком на вы, и вам нужно назвать его отчество, как тут, например, Сергей Анатольевич, Владимир Владимирович, да, как бы или Ирина Анатольевна, там Анна Петровна. А в Турции отчеств нету. Но если вам нужно, вы на официальных отношениях, вы к человеку на вы и вы бы на русском, вы бы к ним обращались по отчеству, то что вы делаете? Если это мужчина, вы берете его имя, и после имени ставите слово «бей», «господин», «бей». Но это не означает, что вы ему поклоняетесь, там он ваш господин. Нет, это форма обращения, официальная форма обращения к человеку, с которым вы на «вы». «Ахмед», «бей», «господин Ахмед», как в английском языке «мистер», да? «весер», «ахмед», «бей», «господин Ахмед». Или там Максим Бей. Любое имя, господин Максим. Мустафа Бей. Господин Мустафа. Тайип Бей. Господин Таип и так далее. Да? Если это женщина, женского рода, кто-то, да, девушка, женщина, но вы, на вы, и хотите отчество использовать, тогда да, вы имя, а потом используете слово Ханым. Лали Ханым. Госпожа Лали Да, как миссис. Анна Ханым. Айше Ханым. Фатма ханым. Джулия ханым. Понятно? Отлично. Но помним момент, что имя потом уже бей или Ханым. И ваше домашнее задание. У вас выписано, есть, конечно же, слова к лексике. Вам нужно выписать все слова, их выучить. Чтобы закрепить слова, конечно же, нужно все практиковать, строить предложения, пересказывать диалоги. Вот эти, которые мы с вами разбирали, только что диалоги знакомства, и нужно будет их записать свой голос на диктофон и отправить мне, чтобы я послушала ваше произношение. Также в третье задание вам нужно проиграть, разыграть диалог знакомства. Можете со своим одногруппником в группе кого-то найти, между собой составить диалог, проговорить на диктофон и обязательно отправить мне. Тама конечно, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Сонораки Дельсте, Гель Ширюс. Хэппинезе Увидимся с вами на следующем уроке. Очень рада со всеми вами знакомиться. И Хорошего дня.